Вкусные новости Ставрополя сообщают о подарках от кафе «Восток». Я постоянно кушаю в Востоке и получаю за это бонусы. И теперь я в Египте. Хочу в Париж. Вау! Как накопить бонусы, чтобы получить свой видеоролик в студии Вкусные новости Ставрополя бесплатно. Покупайте еду в кафе Восток и получайте бонусные купюры за каждую покупку. Или закажите еду с доставкой. На подробности ВКонтакте. В ВК. медиа бонус. Приятного аппетита!